Привет-привет-привет, на связи Николай Жаричев. Итак, сейчас я сделаю тебе предложение, от которого будет нереально сложно отказаться. Я предлагаю тебе стать частью нашей команды, вместе с нами. Вместе с нами ежедневно зарабатывать 20, 30, 50, 100, 200, 300 долларов. Доход не ограничен абсолютно ничем, наверное, только твоим желанием. Я очень надеюсь, что ты такой же голодный до денег, как и мы. Но самое главное не просто зарабатывать, а ежедневно выводить эти деньги и тратить на себя. <смех> Поэтому сейчас я расскажу про этот инструмент, на собственном примере покажу, как это работает. И, соответственно, если ты захочешь, то мы возьмем тебя за руку и выведем на результат. Главное – только желание. Для работы достаточно иметь телефон, и ты можешь заниматься этим бизнесом в любой точке мира, где бы ты ни находился. Соответственно, внизу будет форма заявки, если ты захочешь разобраться в этом более подробно. Внизу есть подробная инструкция и более детальная и подробная информация. Поэтому я жду тебя в нашей команде. Сейчас я тебе покажу, что это такое, как это работает. Ну что, друзья мои, просто гейм – это самый мощный финансовый инструмент в 2020 году, который позволит с легкостью тебе закрыть все твои финансовые потребности, кредиты, долги, ипотеки и, соответственно, либо реализовать твои мечты и цели, которые ты перед собой поставил на 2020 год. Это действительно очень крутой инструмент, в котором я советую тебе разобраться. Я сейчас покажу свой результат, мельком расскажу и сделаю обзорную экскурсию. Регистрация бесплатная, тебя ни к чему не обязывает, поэтому можешь зарегаться, посмотреть. Соответственно, если мы сейчас перейдем в раздел «Кошелек», я покажу что Сколько денег я заработал? Я заработал 4643 доллара. Этот результат я сделал за две недели. То есть, вот здесь можно посмотреть уведомление и вот только сейчас а, я записываю сейчас как раз таки а, это видео и вот мне прилетело 128 долларов, 1216 долларов по партнерке, 64 доллара. То есть, но ну, это конечно же мои чеки сейчас, потому что у меня уже есть команда, которая работает вместе со мной, поэтому о результатах настоящих лидеров говорят не их чеки, да, а чеки его команды, потому что есть ребята, которые уже зарабатывают больше, чем я. Соответственно, каждый может зарабатывать больше чем другой, который позвал его раньше, потому что маркетинг очень справедливый и зарабатывает тот, кто больше работает, больше двигается. Поэтому... Все очень просто, друзья мои, еще раз внизу по ссылке вы можете увидеть результаты наших партнеров и кто сколько зарабатывает. Соответственно, 4643 рубля за 2 недели, для кого-то большие деньги, для кого-то маленькие, Ну, для меня я считаю этот результат очень хороший на старте, потому что самое сложное в любом деле, в любом бизнесе это начать. На чем мы зарабатываем? То есть у нас есть матрицы, это партнерская программа. Соответственно, партнерская программа, которая выплачивает 100% в сеть. То есть все 100% денег уходят в сеть. То есть это и есть партнерская программа. С чего начинается она? С активации первой матрицы. То есть ваш вход в бизнес составляет 12,5 долларов. Большие это деньги или маленькие? Здесь маленькая цена, огромная ценность. То есть за 12,5 долларов вы покупаете бизнес-место, и участие в партнерской программе. Соответственно, что такое матрицы, как они работают и сколько денег можно ежедневно зарабатывать. Соответственно, есть подробные видеоуроки, в том числе и на платформе. После регистрации вы их можете посмотреть. Соответственно, на этом я сейчас не буду зацикливать, но смысл в том, что 100% всех денег уходит в сеть. То есть 100% всех денег уходит в сеть и ежедневно люди их выводят. Это самое важное. Что вы получаете за эти 12,5 долларов? Сразу же на старте вы получаете обучение. Обучение по построению бизнеса, и обучение по личному бренду Обучение постоянно дополняется и обновляется То есть сейчас это PDF файлы В скором времени будут загружены видеоуроки. видео уроки Просто смотри и делай То есть трендовое направление, которое очень актуально в 2020 году да, То есть создание и продвижение личного бренда Соответственно, также вы получаете набор сервисов то есть вы получаете огромное количество сервисов абсолютно бесплатно уже на старте. То есть это для автоматизации бизнеса и упрощения работы в бизнесе. Да? автоматизации так называемая. То есть это и а, визитка интернет, это и рассылка в директ, это и автоответчики, и автопостинги. То есть все эти инструменты вы получаете бесплатно уже на старте. То есть вы заплатили маленькую цену, а получили уже огромную ценность за счет обучения инструментов. Соответственно, вот, к примеру, а, визитка стоит 60 долларов на год. Соответственно, вы же ее получаете абсолютно бесплатно визитка это конструктор который позволяет вам сделать вашу визитку в интернете да и рассказать о том чем вы занимаетесь и причем мне неважно каким бизнесом вы занимаетесь вы можете в этой визитке рассказать и соответственно, использовать ее в своих целях. А, на платформе проходят ежедневные вебинары, то есть постоянно сильные партнеры делятся а, своим опытом, знанием. И в этом огромная ценность проекта в том, что мы учимся друг у друга, и мы на одной волне, да, самое главное. И здесь очень сильное окружение, которое как раз-таки очень многим людям нужно, потому что в жизни нас окружают слабые люди, да, то есть которые тянут нас на дно. Здесь же очень сильные люди, и в разделе арена можно посмотреть самых сильных. То есть это лучшие из лучших, которые... То есть это действительно эксперт своего дела, которые делятся своими фишками и опытом, и мы перенимаем все это. И это очень круто, когда ты развиваешься и не деградируешь каждый день. Соответственно, партнерка, то есть как раз-таки у вас появится реферальная ссылка, по которой вы сможете приглашать партнеров. По, по факту вы получите пошаговую инструкцию, что вам нужно делать. Повторюсь, что сложного абсолютно ничего нету. Ежедневно вы можете зарабатывать, отслеживать доход. В разделе «Моя команда» видеть всю свою структуру и кто на каком этапе уровне находится. Вот. Поэтому, друзья мои, есть. Сейчас просто мелько вам а, показываю все эти моменты. У нас есть раздел розыгрыши, где а, каждую неделю, соответственно, помимо того, что мы в разделе арена поздравляем лучших из лучших, дарим им подарки. Соответственно, поэтому если ты амбициозный, да, горячий, жадный до денег, то ты можешь попадаться с лучшими из лучших в арене, то есть это заруба. И также а, среди всех партнеров каждую неделю проходят розыгрыши. То есть можно выиграть ценные призы за простые действия, по факту. То есть а, действительно очень трендовый, очень хайповый инструмент, сложного абсолютно ничего нету, поэтому не упускай возможность. Сейчас переходи а, по ссылочке ниже и смотри подробную инструкцию, посмотри подробно про маркетинг, посмотри отзывы, ребят, и, соответственно, принимай решение.